привет с вами виктория залезка и вы на моем канале на ю где я делаю обзор короткий почти каждой куклы рыба силикона которые мы изготовляем. сейчас я вам покажу нового мальчика он появился совсем недавно но и уже нашел свою маму в россии Имя еще думают, какое будет, но я вам хочу рассказать пока показать про него, рассказать про него и показать, как он выглядит. Вот у нас есть сосочка такая, можно другие сосочки покупать в любом магазине для младенцев, также там можно покупать и одежку для этого малыша. Рост у него около 50 сантиметров с согнутыми ножками, если их Расправить будет немножко побольше. Изготовлен он из американского силикона на платине. Экофлекс 30. Мягкий, гибкий. вот У него ротик открывается. Губки такие есть. Язычок, десна. Есть функция. Пьет и писает. Волосики махер русые. Аккуратненько прошиты. Можно расчесывать специальной щеточкой для младенцев в которые волосики расчесываете и смачивать водичкой также можно купать этого реборна но не тереть губкой и не использовать едкие там шампуни гель для душа глазки у нас стеклянные серого цвета реснички приклеены бровки нарисованы что еще рассказать? Вес ребеночка 3 килограмма 400 грамм. Ручки у нас вот такие, не в кулочках. Пальчики. Очень симпатичный мальчик получился. Эта серия лимитированная, ограниченная. Автор скульптуры Дмитрий Залеский. Рыбарнист и я Виктория Залеска. Это у нас первый мальчик из этой серии. В комплекте идет одежка, бутылочка, сосочки, документы. Свидетельство о рождении и карточка лимита. Ну, такой вот у нас малыш гибкий, симпатичный, улыбчивый. Сейчас я переверну его, посмотрим, как он на спинке. Выглядит со спинки. Головку поддерживайте. Так же, как и новорожденный ребеночек, он головку плохо держит. Вот такой малышек. Мягкий. На этом наш короткий обзор завершен. И до новых встреч. Подписывайтесь на мой канал. Буду очень рада новым друзьям. Всего хорошего.